Приветствую, рад тебя видеть. Видел. Так, ребят, хочу вас познакомить. Сегодня гость нашей конференции. Оксана Смирнова, топ-лидер, президент, две звезды. Оксана, мы тебя безумно рады видеть. Спасибо тебе за то, что ты нашла свое драгоценное время для нашей команды, для нашей структуры. Это очень ценно. И отдельно от тебе огромное спасибо за то, что вы делаете для нас. Каждый день проводите презентации, это очень ценно, это это класс, это супер огромное. Вам спасибо за это. Спасибо, Денис, спасибо, друзья, спасибо большое, что меня позвали. как у вас настроение? У вас только начинается? Да, у нас только начинается, да. Слушай, Оксана, у нас, в принципе, как бы мы презентации твои смотрим, вот сегодня прошла презентация замечательная, просто все по полочкам разложено, все понятно, все доступно. Единственное, вот, хотелось бы для начала, наверное, может быть, на вопросы сразу перейти, чтобы потом как бы про них не забыть, о том, как я с тобой разговаривал, очень многие ребята задают вопросы, некоторые, которые как бы, ну, интересуют людей, и, к сожалению, мы не можем на них ответы дать. Вот. Если ты не против, мы тогда сразу с них начнем. Давай, давай, Денис, конечно. Сразу я люблю, сразу конкретику, сразу без воды, все по делу. Давай. Да, вот смотри, Оксана, первый вопрос. Многие задают вопрос такой, а у Крауд-1 есть лицензия вообще или только регистрация присутствует? Крауд-1, конечно. Крауд-1 же у нас является как холдинг от ICT. А ICT, Impact Crowd Technology, да, это сама компания, которая зарегистрирована в Мадриде, а уже ее направление – это Crowd1. Вот, поэтому те, знаешь, если спрашивают, какие документы есть у компании, это все надо смотреть по ICT, да, есть определенный отдельный сайт, есть налоговый номер, есть адрес, все – регистрация самой компании, которая у нас в Мадриде. И если, например, смотреть по самой компании Краудван, которая зарегистрирована в Дубае, она изначально в Дубае и была зарегистрирована, потому что там не нужно было, ну, как-то очень просто было по налогам, по всем. Но так как они выходят на биржу и они должны какое-то время быть для всех открытых для всех прозрачные и чем они раньше откроются, тем быстрее мы выйдем на биржу, тем лучше для компании. Вот, поэтому они уже как год... Полтора назад они вышли именно уже на Мадрид, на Евросоюз. И сама компания Impact Crowd Technology, она открыто, прозрачная. Все там есть и отчеты, и документы. Если нужно кому-то что-то заказать, то они могут это сделать, если у них есть ID Евросоюза. да, Есть же у нас такие люди, которые живут в Евросоюзе. Они могут заказать любые справки по налоговому номеру, который им надо. А лицензии, конечно, у нас все документы есть, у нас есть документы, те, которые нам надо, естественно, партнерские документы есть на сайте, компания не может без этих документов ничего сделать, да? у нас же к нам приходят уже готовые бизнесы, у нас с ними договорные отношения, это все, все открыто, прозрачно. Без этого ничего не, не произошло бы. Никто бы не стал выходить э, просто абы куда, на какую-то платформу, которая не имеет документов. поэтому здесь, здесь все законно и все это есть. Лицензию, если говорят, есть лицензия, можно ли ее почитать? Э, все, что для нас надо, оно есть на самом сайте. Те договора, которые мы видим на кабинете, это то, что нам надо. Угу. Все, спасибо, Оксана, тебе за этот ответ на вопрос. Слушай, а вот скажи еще такой вопрос следующий. Вот многие, когда общаются с потенциальными партнерами, да, некоторые задают такой вопрос, а можно ли где-то посмотреть оборот компании, компании-партнеров, про которые мы, в принципе, как бы говорим, да, что у нас есть библиотека продуктов от компании, вот как раз люди хотели бы удостовериться, по обороту компании, как вот ты на этот вопрос отвечаешь? Ну, обороты нам компания не показывает. Значит, если она нам не показывает, ну, нам и нечего смотреть. Смысл тебе знать обороты? Чтобы что-то просчитать, что ты хочешь просчитать? Ты можешь посмотреть свои обороты, да, сколько у тебя, какой ранг по статусам, да, сколько у вас ну, да. прошел ваш оборот то есть есть задачи компании и есть задачи партнеров. Вот, и у нас партнеры очень часто хотят узнать э, и как-то, э, э, ну, быть в курсе задач компании. Это неверно, не надо думать за компанию, как они там переживать, хватит ли на всех дивидендов-то, какие там эти, что же там делать. Вот, э, вот это вот лишний раз, когда мы думаем, в том числе мы думаем и... О всех подряд да, хотим мы думать. Думаем о своем соседе. ой, Он, наверное, не может быть в бизнесе, потому что он же постоянно работает. Или куда это может зайти? У нее нет никогда денег, или она там ничего не понимает. То есть мы за всех всегда думаем. Это неправильно. Нужно думать вот о том, какую задачу вам поставила компания. Нам задача четко поставлена наполнить платформу клиентами. Вся наша задача. И за это нам платят. Все, больше ничего не надо думать. Товарооборот, компания, какой прошел по микстру, по лайфтрендсу. Нет такой отчетности для нас. И, наверное, это правильно. Зачем? Спасибо, спасибо, Оксана. Так, следующий вопрос. Платит ли компания налоги и какой стране? Ну, конечно, платит. Конечно, платит. И она платит налоги. В той там, где она зарегистрирована. Зарегистрирована она в Мадриде, в Испании, значит, она платит налоги именно туда. Так, а еще многие вопрос такой задают. А можно ли найти страницы, реальные страницы лидеров, основателей компании в социальных сетях, например, ну, Facebook, да, Facebook? Многие обратили внимание про Эрика Верна, что, есть, что у него подписчиков тысячу, да, и последнюю публикация год назад была. Может, это фейк или нет? Вот, некоторые люди на это внимание обострили. Что ты скажешь по этому вопросу? свое мнение личное. Я думаю, что возможно, это его действительно страница. Я не могу, не, знать, не могу знать, фейк это или нет, как это, вот, там нужно обязательно проверить. Если бы мы с ним дружили, да, и у меня было бы... Э, с ним переписка там года четыре назад, я бы вам сказала точно, не, это все, это его, или нет, это не его. Я это не могу сказать, но я могу сказать точно, что вот, ну, таким людям сейчас не недоведение своей страницы в социальных сетях. Вы просто не видели его на мероприятия, когда вы, если кто-то из вас поедет. Очень бы хотелось, День, чтобы ты смог поехать и увидеть его вживую. И посмотрел бы на динамику вообще этих людей, как они живут, как они работают. Да какие там соцсети? У них просто вот такая голова, у них идеи, у них работа. Я думаю, им далеко не до соцсетей. И если он туда не заходил год, это, конечно... Какие соцсети? Я захожу, наверное, раз в месяц на свои соцсети. Думаю, ну, наверное, надо туда тоже дать. Вот, потому что я захожу, там все постят, у всех так, такие страницы классные, там всякие разные новости, там картинки интересные, там видосики. У меня ничего нет. Почему? Потому что мне некогда туда зайти. Вот. и я там раз что-нибудь кину один раз в месяц, дай бог, чтобы это было. А когда у человека много времени, да, он может это сделать, он может, то есть, когда у человека мало времени, тогда э, он просто это время тратит на другое. Вот. поэтому на соцсети что там смотреть, что он не, не, просто не имеет возможности еще вести, может быть, соцсети, и это... И это... Слава Богу, что так, потому что было бы по-другому хуже, да, если бы он постоянно вел свои соцсети. У него совсем другие сейчас задачи, не соцсети это явно. Ну да, они работу большую выполняют, это точно, судя по кабинету и по динамику роста компании. Так, следующий вопрос. Какие новости насчет кредитных карточек, про которые тогда сделали рекламу? Есть какие-то а... новости? Нет никаких новостей нету. Вот Тоже задавали этот вопрос по картам и сказали нет карты. У нас в ближайшее время пока ничего по этим картам у нас не будет. Может быть когда-то. Вот такое вот было. Да, может быть. Вот, но не в ближайшем времени. Поэтому тогда получается встречный вопрос. Многие, в общем, когда люди общаются с потенциальными партнерами, да, у многих есть такое возражение, видимо, у кого-то, может быть, что-то не получилось во время в этой компании, да, или еще что-то. Есть такое возражение, что компания здесь не выплачивает деньги. Вот хотелось бы лично от тебя услышать, чтобы все вот ребята услышали, выплачиваются здесь деньги, можно ли их вывести и тому подобное. Кроме гифкона. Конечно выплачивается. Конечно выплачивается. Я даже могу даже вам просто продемонстрировать, если вы хотите. Мы И тебе будем понятно. признательны, чтобы люди просто убедились, что это действительно так, что кроме гифт-кода выплачиваются другим путем. Да, обязательно. И мне нравится здесь, что они выплачивают не просто там за одну заявку, да, а сразу, сразу. Огромное количество заявок прилетает по выплатам. Сейчас. То есть, получается, насколько мне память не изменяет, когда мы с тобой вот встретились в, в, в аэропорту месяца, Идочка, да, получилось, что ты нам сказал, что есть э, некая транзакция, выводится 2000, да, а таких транзакций ты можешь в день несколько штук сделать, но потолок максимально 2000, я правильно понимаю? Да, вот смотрите, видите, вот это вот, это стоит на то, что стоит на вывод, стояло, да, и, и это то, что уже вывели, а вот это вот сейчас стоит, на вывод. И стоят, uh -huh. это начиная, э, вывели, короче, по, так сейчас скажу, 1 марта, вот у меня стоит 1 марта, вот в ожидании 1 марта. Uh -huh. Вот, все остальное до 1 марта, это все выведено, вот все вот эти вот деньги, все они все выведены. И все они по две Каждая транзакция две тысячи евро. Это угу. Все выведенные деньги. Вот, начиная только э, вот с 1 марта, сейчас я докачусь, вот так, сейчас, да, вот, сейчас, сейчас, да, вот, вот, вот это вот то, что сейчас стоит на выводе. Угу. Все, огромное тебе спасибо, Оксалочка, огромное тебе спасибо. Так, многие задают вопрос. У нас в июле, помнишь, была акция от компании? В общем, да и не только акция. Вот те люди, которые пришли, например, в компанию, да, баллы у них могут сгореть, если у них нет личников, например, больше полугода? Но я такого не наблюдала. Я тоже э, изначально слышала эту информацию, а мы про нее и говорили, и на презентациях, потому что спрашивали, говорили, да, баллы не вечные, и они постепенно могут утекать. То есть, например, но они не так, что ты зашел в кабинет через полгода, у тебя нет никаких баллов. Э, если, например, тебе сегодня пришло, допустим, там 90 баллов, и завтра, допустим, пришло там, 180 баллов, то вот эти вот 90 имеют срок там полгода, но на... вот прошло полгода, может эти исчезают, а 180 у тебя остается, и то, что, то, то, что есть сверху, вот эти 180, то есть они потихоньку уходят, если у тебя их ну, большой объем, да и ты ими не воспользовался. Но... По факту проследить это никак невозможно. Вот как ты можешь проследить? Это нужно прям вести учет, что такого-то числа мне пришло, столько-то баллов, через полгода заходить и контролировать. Конечно, это никто не делает. И так как ты не заходишь в кабинет, и у тебя раз, опа, он не пустой оказался, да? полгода прошло, все, нету, каждый балл имеет свой срок, то никто не пожаловался на то, что через полгода у него не стало баллов. Понимаешь? Нет такого. И проследить вот этот момент не, не, невозможно. И если человек забирает свои баллы, если он работает, то он никогда их не выберет так, что он, знаешь, э, ну, он запомнил там через полгода, что вот у него зашел сейчас, у него этого количества нету. Он всех выбирает. А если он не работает... Но даже если у него и станет пустой кабинет, ему все равно. Он туда, видимо, значит, вообще не заходит, то ему и переживать и не за что. Вот. Поэтому здесь такой момент, что здесь вообще не надо не переживать. Если ты работаешь, ты эти баллы забираешь. Если не работаешь, то тебе что там переживать. Угу. Оксана, а вот то, что вот вы когда были в Дубае, скажи, пожалуйста, а вы вот вопрос не задавали основательного проекта по поводу регистрации э, людей с Крыма? Не всегда проходит... Ты, наверное, в курсе, да, да, этих? да в прошлом. Давали. Луганск проблема, Донецк проблема. У нас была. Как А как, такая... а как вот вы в этой ситуации регистрацию делаете, Оксану, таким людям, чтобы верификацию можно было пройти и тому подобное? Они делают на, на другое место. Вот как, например, делают Беларусь, да, она же тоже у нас закрыто. Ну, Я да. вообще не понимаю, как-то волшебным образом Белоруссия да. проходит верификацию по своим документам. Хотя пишет при регистрации «Россия». Да-да-да, кстати, да. Как они так проходят? Но они проходят. Вот. Но если пока проблема еще решается, тогда нужно просто делать регистрацию там на... Ну, на то место, кто у вас там из друзей, например, живет, можете на него, можно на родителей. Но если у человека совсем не, не, не, ну, не, не на кого сделать регистрацию, тогда э, ну что, нужно просто составлять список и будем подавать еще раз. Список это такой был подан. Да? И вопрос такой был задан. И Эрик Вернер, он записал, он зад... была у нас встреча да именно с нашими основателями, с директорами, и они все наши вопросы прямо вводили и все брали на заметку. Каждый вопрос, который был задан, он записан. Поэтому все эти вопросы они знают и, скорее всего, это решается. Но если у вас есть сейчас список тех людей, которые действительно э, никак не могут пройти и не на кого, только сам на себя могут, только сделать, сделайте список по городам, ну вот именно почему не проходит. Но прежде всего вам перед этим нужно зайти, посмотреть, э, чтобы были правильные загруженные документы, чтобы срок действия паспорта не истек, чтобы были они нужного качества. Вот. если все это выполнено, тогда пиш, писать. Еще есть момент, люди загружают документы, да, они как-то по качеству не проходят, да, либо уголки там паспорта были обрезаны, вот. и вторые документы уже не загрузить. Попросите в суппорт, чтобы они сделали отмену этих загрузок и настройках, и постарайтесь загрузить заново уже четкого качества, уже чтобы быть 100% уверены, что вы это сделали все правильно. Вот. Если у вас не проходит верификация в течение суток, она сутки проходит, не больше. Ну, двое это максимум, я, и то я это не видела. Двое суток не проходит. Возможно, сейчас уже так, потому что много людей. Но если у вас там неделю висит, конечно, это значит уже что-то не так. Угу. Понятно. Так, еще один вопрос, Оксан. У всех мучает один единственный вопрос. До 31 марта сейчас все активно приобретают Титановые пакеты набирают больше краудревордсов, потому что они заканчиваются. И отсюда у всех вопрос, что будет дальше по маркетингу бинарному? Ведь у нас 30% уходили на краудревордс. Что теперь будет дальше? Может быть, есть какой-то маленький-маленький секрет, новость с Дубай или еще что-то? Или, может быть, твое личное мнение по этому поводу. Хотелось бы услышать. Они нам показали. Они сказали, что там будет. Это, конечно же, будет у нас э, и лайф, э, о, этот бонус лояльности э, уже вместо наших крауд Вот куда мы можем их использовать, э, пока мы еще не знаем, но, скорее всего, это будет, э, но мы сможем использовать. Это будут скидки, это будет, мы сможем на них что-то приобретать. Они будут прям нужны нам маркетинг тоже поменяется он будет проще и у нас будет вот все наши активности обязательно должны быть э, вот именно за, партнеры должны иметь какие-то активности да они да, обязательно должны иметь э, подписку допустим пускай сейчас это микстер самый простой это микстер да е, у нас будет и различные другие направления, они могут выбирать и их но Самое главное, чтобы они были как бы пользователями, да? активными пользователями, то есть использовали эти подписки, либо лайфенс, либо что-то. нам не обязательно все там, 10 направлений, или все 5, хотя бы одна, вот. и у нас будет уже учитываться по мачингу также: только не 4, 8, 16 и так далее, а по 5 человек. 5 личников, 10, вторая линия. У вас должно быть личных партнеров 15, 20 и 25. То есть у нас будет очень понятно все как бы для того, чтобы взять самый большой маркетинг, нам нужно будет 25 личников, которые имеют подписки. Все. Ага. Если так же, это будет по рангам. Если мы сейчас получаем зарплату как бы по рангам, да, мы даже можем не быть пользователями, мы все равно зарабатываем. Но уже с первого числа, как только они объявят уже о новом маркетинге, вот мы должны иметь обязательно в своих личниках людей, которые будут иметь эти подписки. Ну, да. я думаю, что у нас к этому времени у всех есть уже люди, и все они с подписками. Столько у нас было промо для того, чтобы люди подписались с микстра, столько было подарочных ваучеров, поэтому у нас вообще все уже это и так есть. А вот новенькие люди, которые будут заходить, вот они должны э, понимать, что они, приглашая людей в Краудфан, эти люди должны обязательно быть пользователями, какого-то из направлений, которые дает Краудван. Uh -huh. А тогда, тогда встречный вопрос по такому поводу. Вот сейчас до конца месяца те люди, которые заходят в компанию, да, у них есть бонус потери страха, так называемый. И если в апреле месяц вот, вот эти люди, которые в марте приобретают себе пакеты, начинают использовать в таймере бонус потери страха, он изменится в течение 12, 14 дней на 5 людей? Или так и останется 4? Этот вопрос не задавали? Нет, это да, когда, например, человек заходит 30 числа, допустим, да, и он, и он заходит по этому маркетингу, а у него это уже будет у нас изменен. Не знаю, посмотрим, как это будет технически. Скорее всего, он, ну, не буду я придумать, скорее всего, как это будет, потому что, возможно, раз он зашел до этого, он имеет возможность быть в этом. Да? Но как только у нас появится на сайте э, весь измененный маркетинг, обновленный, да, то мы будем уже придерживаться и вот э, этот, как он, не таймер, да, счетчик, который считает людей по страху потери, он не будет срабатывать, если у нас поставится, а может быть, эти изменения начнут вступать, там, начиная там, с 15 апреля, да? мы же не знаем пока дат, и пока это все у нас не появится на сайте, официальные уже заявления от компании, ничего этого пока нету, поэтому мы увидели на мероприятии вот эти слайды, то, что у нас будет уже, когда компания начнет свой старт с 1 апреля. Но по, по датам мы еще не знаем, как только они включат это, да, тогда мы будем это все видеть. Я думаю, что уже очень много будет понятно 27 марта, когда они сделают это мероприятие. А такой вопрос, Оксана. По триворцы не говорили, будет ли внутренняя биржа? когда вот они сейчас закончатся, краудриотс, ведь компания собирается на биржу выходить на пир где-то в двадцать третьем году, да, да по-моему, с ней память не изменяет. И вот всех мучает вопрос, будет да. ли внутренняя биржа? Да, дату они тоже не, не называли выхода на биржу, и по внутренней платформе с продажи тоже они не говорили. Возможно, опять же, возможно, и я думаю, что это, скорее всего, может быть, так и будет, потому что все новые тоже хотели бы, конечно же, иметь крауд -реворцы. конечно, да. покупая их они бы увеличивали спрос, это было бы понятно. Посмотрим, как это будет, потому что все готовы купить реворцы, только дайте да. нам сейчас возможность. Ну да. А вот такой еще вопрос по поводу life -trends. Вот многие тоже спрашивают, а как пользоваться лайфтрендсом и вообще. Как оно сейчас используется, не используется, покупают ли люди а, через эту компанию себе путевки? Да, конечно, конечно, используется. И вот именно этот отель, в котором мы были, у нас сейчас партнеры, которые ех, едут туда, тоже заказывали через Life Trends, потому что этот отель получается... Чуть дешевле, не скажу, что он прям намного дешевле, но он дешевле, чем на букинге. Поэтому, да, наш отель, где у нас проходило мероприятие, стандартный номер на, с 3 по 7 440 долларов что-то такое вот, и там уже ты смотришь, там, с завтраками, с питанием, вот они уже там разные есть, то есть два человека в этом номере, и получается по 220 долларов вот такая вот цена через наш Life Trends. Конечно, берут, конечно, ездят, он открыт, и, как сказал Марк, это э, сам основатель Life Trends, они работают, будут работать теперь только с crowd Супер, супер. А авиабилеты точно так же можно будет заказывать через Live Trends, да? Или как бы это пока еще закрытый доступ? Пока у нас нету авиабилетов, и эти авиабилеты, я так понимаю, они будут у нас уже внедрены вместе с пакетными турами. Это будет классно вообще. Ну да. Оксаночка, ну у нас, в принципе, скоро закончится время зума. Я хотел бы, знаешь, о чем тебя попросить? сказать что-нибудь для вообще новых партнеров, которые сейчас пришли именно на Zoom, именно вот от такого замечательного человека, как ты, топ-лидера, от которого мы, в принципе, все впитываем для себя нужную информацию, помощь для нашего общего развития. Хорошо, друзья, я... Что я вам хотела бы пожелать? Я вам хотела бы пожелать настойчивости э -э узнать внутри себя, что вы хотите здесь взять, что вы хотите взять в этой компании, и что вы хотите поменять у себя в жизни. Вот когда вы понимаете, зачем вы в этом бизнесе, сколько вы хотите здесь заработать, это самая главная мотивация. Вам могут выступать лидеры, могут вас мотивировать постоянно что-то к действию, но если у вас внутри не будет своей мотивации, ничего не произойдет. Должны четко понимать, зачем вы сегодня зашли в «Краудван». Сколько вы денег хотите заработать, что вы хотите купить. «Я хочу купить квартиру». Если у тебя это твое желание, все, ты понимаешь, зачем тебе этот бизнес. И тебя уже не остановить, если ты говоришь «я хочу купить дом», это твое желание. У каждого оно свое. Примите для себя, подумайте хорошо, зачем вы вообще здесь находитесь. И тогда вы будете понимать, что вам нужно делать для того, чтобы ваше желание осуществилось. Вы будете сразу же знать, кого нужно вам приглашать. Вы будете двигаться. Это самое важное. Когда мне некоторые партнеры говорят, мы как приглашаем? Я поговорил, дал информацию, и потом человеку говорил, все, пиши список, да. Пишет список, кому ты будешь звонить. Нет. Первое, что ты должен, не писать список, а понять, зачем ты в Краудван. Зачем ты пришел? Если ты пришел сюда, тебе нужны деньги. Сколько? Сколько ты хочешь зарабатывать в месяц? Реши для себя. И тогда ты будешь понимать, что тебе нужно делать. Сейчас, до конца марта, у тебя есть супер-возможность. У тебя все. Все на твоей стороне. Это промоушен, который, покупая один пакет, компания дает другой бесплатно. Это возможность получить крауд реворсы Это вы, когда будете говорить о компании и будете рассказывать. Это вот именно бонус, как, как бонус страха потери, да? Это страх потери возможности, который сейчас у вас является главным козырем. Это так и есть. И если вы сегодня об этом скажете и дадите... Как можно большему количеству людей эту информацию, они тоже успеют э, это получить, они будут вам благодарны. Делайте добро, и оно вам вернется с потому что, когда вы людям о них думаете, если вы сегодня их приглашаете, значит, вы о них думаете. Если вы их пригласите 1 апреля, он скажет, что а «почему ты не вспомнил обо мне, не подумал обо мне?» Подумайте сегодня о всех ваших людях, которые могли бы здесь зарабатывать, которые могли бы поменять жизнь. Любого, посмотрите вокруг, кто нуждается в деньгах, все ваши партнеры. Вот, дайте им эту информацию, они будут вам благодарны. Все, больше здесь не надо ничего другого. здесь не надо ничего продавать, куда-то тянуть. Просто дайте им информацию, что они могут и где они могут изменить свою жизнь. Оксаночка, огромное тебе спасибо за такой замечательный э, зум, за твои э, ответы на вопросы. Огромное тебе еще раз спасибо, что ты нашла время свое драгоценное. И, а скажи, пожалуйста, а ты в Дубай полетишь на 2 вот, вот с 3 по 7 апреля? Ой, Денис, я бы очень хотела полететь, очень бы хотела, но нам сказали сначала, что у нас будет по 10 человек, каждый может, президент Визы, взять по 10 человек. Мы уже там такие списки составили. Мы уже все, я думала, не буду распаковывать чемодан. Потом говорят, все, урезали в связи с пандемией, только 5 человек, а я людей уже столько, у меня... И я думаю, ну что я поеду, я уже была... Пусть едут э, мои. Вот, поэтому я отдала свое место. Пускай люди едут те, которые еще не были, и привезут эту энергетику, и зажгут свои команды. А я очень благодарна Денисе Дешеве, что я пригласил. Очень рада со всеми вами увидеться, друзья. Спасибо, что уделили время. И не упускайте ни одной минуты. У нас сейчас самая горячая пора. Оксаночка, можно мы, можно мы включим да -да -да. видео и сделаем, а, заскриним экран, пожалуйста, можно, да? Ребят, включайте да, видео все, да. вот так я сделаю на большой экран, и э, сфотографируемся вместе с Оксаной Смирновой. Ой, сама-то не включила, ой, ты господи. Привет! Привет! Привет. Привет. Так... Надежда, Спасибо надежда, тебе, надежда невозможно Спасибо. включить. Надежда, невозможно включить. А, невозможно включить. Сейчас, подождите. Сейчас попросить включить видео. Включай. Аидочка, у нас не может. О, Все, аидочка. Так, все. Смотрим, внимательно, улыбаемся. Даже время хватило. Спасибо большое. Оксана, Истан, мы тебя ждем в Москве, очень-очень ждем. Мы приедем, приедем с Ольгой Еремеевой. Да, да, я с Саратова Будем только... ждать, Оксана, будем ждать твоего анонса. Хорошо, все, все, всем пока. Спасибо Буду. тебе огромное, пока, пока. хорошего пока. вечера, пока-пока. Ребят, пока. всем спасибо. Пока, спасибо всем.